Автор стихов Олег Каширин, он живет на Донбассе. Я его не знаю, но стихи просто меня, ну, ну вы поймете, это «Наш». Мне его позабыть не с руки, Этот фильм, он знаком мне до боли, На экране идут старики-истребители. Лётное поле там у колдует с утра Над с боя девяткой Выбивает опять штуцера Вот заменит и будет в порядке Там идет у костра разговор по душам там беседуют строго, Расстреляв миссер Шмидт в упор. «Будем жить!» — погибает Серега, Там Ромео и Маша, любовь, Да такая, что даже Шекспиру не приснилось. И дикая боль, сердце вежит, Усвежит могилы. Ходит опять в небеса эскадрилья под звуки оркестра, И мне кажется, будто я сам где-то рядом с хамэско-маэстро Там воюют, а после поют, переборами манит Тальянка, Передышка пятнадцать минут, И разносится болен смуглянка. Война, и я не забыть Взрывы, дым, застилающий солнце Но маэстро твердит Будет жить И мы знаем, он точно вернется Эх, война Годы те далеки Лишь в кино остались летать Но идут в бой одни старики В день победы 9 мая Sim, mano.